Хватит сидеть без дела. А ну быстро работать, тупой раб! Почему ты так к ним относишься? Они же тоже люди! Брось, это просто рабы. Они даже не люди. На твоем месте я бы поуважительнее разговаривал. Еще учить меня вздумал? Сейчас я тебе покажу, засранец! Одну гражданскую войну спустя. Вот и все. Теперь все рабы свободные. Круто! И что нам делать? А? Well, учитывая, что у тебя нет никакой квалификации, тебе разве что можно прочистить мой сортир. А, ah, е, yeah. и постарайся не мозолить глаза белым, а то они ведь могут и пристрелить. Привет, Португалия, что это у тебя такое? Эй, Англия, приятель, это тот самый напиток, который я привез с собой в странствий. Это пиво? Не, не, не, не, не, не, не, это совсем другое. Ты берешь эту штучку, кипятишь ее в воде и... Ну как? Вкусно? Я прав? Да. Д да блядь, как же это Эээ, -э, Англия, ты себя нормально чувствуешь? Я чувствую, чувствую, чувствую, что могу захватить весь мир. Старина, скажешь, где мне взять еще этого божественного напитка? Да, конечно, могу. Это никогда так не действовало на меня. Он кусается? Нет-нет, мой друг. Он может сделать больно другим способом. У меня есть один пистолет на четверых человек. Но при этом уровень убийств на нуле.